Здесь в холодильной камере у меня сейчас плюс 4. Вот здесь вот лед намерз. Ну а вот здесь у меня замерз. Показывает минус 18. Минус 18, минус 17. Работает хорошо. Ну что же, как получилось провести сервис холодильника? который и от 12 и от газа. Вытащить его отсюда, вот из этого паза была ну, совсем нелегкая задача. Во-первых, он прикручен. Прикручен вот через бруски здесь и через бруски оттуда. Вот здесь одно отверстие, второе, третье четвертая и если с этой стороны это просто вот здесь отсюда закручивается вот такая вот длинная шурупа с этой стороны все понятно то с той стороны но не совсем понятно с этой стороны вот один был шуруп а с другой стороны он тут внутри под корпусом туалета пришлось снаружи вытащить кассету туалетную и аккуратно рукой доставать еле-еле достал как-то тут на стыке прямо неудобно было но еле-еле под наклоном отверточку плоскую пришлось самым крестообразный плоской отверточкой потихонечку удалось немного открутить и тогда лучше что было сделано ну во-первых все почищено но и холодильник нужно было продуть я обратил внимание что смотрите хотел сделать вот здесь два вентиляционных окна это приток и вот там выход значит если, если бы видите тут такой полукруглое, когда ставится печка она прямо до самого вот аж до сюда до самого конца доходит если бы тут было большое расстояние то я хотел сделать такой из жести сделать такой отражатель чтобы воздух отсюда приточный и шел не мимо холодильника а прямо дул на холодильник как бы сдвигался на радиатор сзади холодильника но так как здесь вот тут уже некуда даже его так подвинуть потому что он и так практически достает когда заезжает ну тут прямо остается несколько сантиметров <сёжу> поэтому не сделал вентиляционная решетка здесь была практически ну, не то чтобы забито, но мусор был вентиляционная решетка здесь тоже пришлось почистить с этой стороны я вычистил а с той стороны нужно продул в сам холодильник ну это я сейчас покажу что было сделано в самом холодильнике какое здесь есть обслуживание необходимо ну конечно все убрать. тут это однозначно здесь там что еще необходимо сделать Проверить, все ли в порядке с контактами. Вот смотрите, вот здесь у меня вот контакты в таких пластиковых э, э, втулках. И обратите внимание на вот эту, полностью расплавилась и, и окислилась зеленью. То есть вот здесь был плохой контакт. И оно могло бы даже загореться. Ну, во всяком случае, от, отгореть что есть плохо. Здесь этот контакт нужно 12 вольтовый Здесь этот 12 вольтовый он, видите, с толстыми проводами. Ну и на нем написано здесь 12 вольт. Здесь 220 вольт. Все в порядке. На что еще нужно обратить внимание? Модернизация. Смотрите. Когда греется там, на 220 вольт или, на, или от газа, вот здесь вот горячая я хочу еще утеплить чтобы тепло греется вот эта трубка вот эта трубка и здесь вот утеплитель но она все равно через утеплитель горячая я дополнительно утепляю для какой цели ну во-первых чтобы не терялось тепло эффективность увеличивается сильнее это нагревается а за счет того что это не охлаждается тепло не уходит трубка сильнее нагревается и сильнее морозит это во первых во вторых летом она будет еще сильнее нагреваться и сзади будет здесь <coughs> нужно охлаждать вот это а так еще придется ехать охлад... но ну, не придется а... пространство здесь будет нагреваться не только этим но и этим и эффективность поэтому было принято решение дополнительно вот таким материалом он в любом строительном магазине продается. Сейчас дополнительно укутаю, э, э, стяжками пластиковыми закреплю для того, чтобы э, сюда ну, дополнительная теплоизоляция. Сейчас туда все так аккуратненько делаю И вот так вот. И оно дополнительно будет сохранять тепло, которое мы здесь расходуем потому что здесь как раз это основной элемент э, здесь или газом вот газовая а, ну, да, дальше еще покажу что необходимо было сделать значит или газом или 220 вольт или 12 вольт здесь нагревается э, и вот э, за счет этого идет процесс в аммиачном холодильнике. Значит, что еще я сделал? А, вот здесь есть форсунка. <coughs> Значит, что можно сделать? Открутить вот эту гайку, вытаскивайте, и там такая а, нержавеющая шайба, мембрана. С маленькой-маленькой дырочкой, дырочкой. Прямо ну, иголочкой. А, ее расковыривать нельзя, но почистить нужно. Если она забивается, то слабо горит газ ну а все остальное в данной ситуации здесь все в хорошем состоянии, все горит, все работает, поэтому больше ничего в обслуживании не нуждается. Ну вот такая ситуация. Сейчас я все это делаю, ставлю назад и холодильник уже проверил. Минус 15 он морозит в морозильной камере. Значит, все в порядке. У меня включен сейчас он на 220. Да, и что еще можно сделать, это вот прочистить дымоход. Здесь в дымоходе стоит такой турбулизатор. Вот здесь вот его вытаскиваете. И его можно вытащить и дырку. И вот этот турбопровод, этот прочистить. Он должен быть чистый без нагара, без ничего. Продуть, прочистить. Ну и хорошо вот это все продуть, чтобы было без пыли. Все, повторяйте, в принципе, это то, что необходимо делать. Вообще в сервисе говорят, что каждые два года, ну, кто это делает, каждые, каждые два года. У меня так получилось, что я вытащил холодильник.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 Замерз. показывает минус 18. минус 18 минус 17 работает хорошо дома плюс 20 при плюс 20 он даже до такой температуры до минус 20 доходит так что работает все хорошо